Всем привет, сегодня хотел поговорить про ранговые лиги, как в них живется, на ком играть, что хорошее, что плохого в них есть, а также хотелось бы дать немного хороших советов по рангам. Но начать я хотел бы с одного совета, который не относится к игре, а по большей части относится к реалу и внешнему виду. Куда без рекламы. И тебе тоже горит так, что рвешь на себе одежду? а закажи себе топовый шмот на все ру! Тащи как никогда, все майкиру плюс 100 к скилу. Проходи по ссылке, используй промокод WDS91 и получи скидку в 15%. Второй мой совет, если хочешь расти в рангах, то носи с собой только бронепластины и никак иначе. Никаких стимуляторов и аптечек, только бронепластины. И чтобы восстановить себе хп, надо еще пережить столкновение с противником, а без брони это сделать ой как сложно, поэтому только броня. Остальными а так, каждый бой устанавливается а сама, ее вполне хватает на бой. Тем более, что бронепластины сейчас восстанавливают всю броню полностью и это особенно актуально для поддержки с тремя оплашками. Конечно, если у вас не перун, но как по мне перун не самый лучший выбор для рангов. Все-таки более актуален оперативник с двумя оплашками. В общем, хочешь роста, носи с тобой броню и даже не задумывайся о других расходниках. Ну и перед следующим советом поговорим немного про баланс. Недостаток рангов это игра с квадом и соло игроков в одной куче. Как блин бы можно было вообще это и объединить? Делать либо два рейтинга, либо убирайте такую совместную игру. Да, конечно, есть два мнения, но лично я за ранги, в которых ты растешь соло, и это твой личный результат, а не достижение команды. Может то, что я хочу, больше похоже на личный зачет, но так смешивать рандом в рангах, мне кажется, не стоит. Да, конечно, я понимаю, что наша игра про командную игру. На данный момент, если ты соло игрок, то у тебя нету шансов подняться выше, чем золото. А пока ты растешь до золота, ты познаешь всю вселенскую боль рандома. Да, конечно, если брать пачки и оставить просто соло игру, то ты будешь страдать, имея скилл, но плохую тиму. И кажется тебе показать свой стил при хорошей игре? Все просто. Я считаю, если твоя команда слилась, а ты занял топ-1 по урону в своей команде, ты просто не теряешь свой ранг, но не получаешь новый. Соответственно, при хорошей игре ты будешь расти быстрее. Кстати, даже в нынешнем состоянии такая система была бы оправдана. Жаль, что сейчас такого нету и надеюсь в следующих рангах это появится. А пока, на данный момент игра соло, ты познаешь боль. Поэтому играй пачкой, если хочешь расти, собирай друзей или тех, кто хорошо играет. А для этого нет лучшего места, чем кланы. Ищи под этим видео ссылочку на мой клан соответственно в дискорде или ищи другие кланы на официальных серверах калибра. Следующий мой совет, все топы, читеры, макросники растут и по большей части они остановятся боясь потерять алмаз. Да и просто все топы растут и тянутся вверх. Если вы игрок средней руки и вам тяжело расти в пачке или без неё, то стоит немного подождать и стартнуть ближе к концу лиги. Вам будет проще поднять от серебра до того же золота, когда останутся игроки средней руки или те кто поздал на старте. Чем позже стартуете, тем проще вам будет подниматься выше. Так кого же на выбор, чтобы подниматься вверх? Поговорим про лучших оперативников, а потом еще немного побомбим. Кого же лучше взять в ранги? Конечно же это тот, на ком ты лучше всего играешь, но в рангах лучше играть имея определенные спецсредства. А это в первую очередь все у кого есть ракеты, гранаты, шумки и подствольники. В и сейчас среди поддержек я считаю находится Сварог и моя новая любовь это Штерн, по нему даже будет отдельный видос, я просто влюбился в этого оперативника. Среди штурмиков это Рейн, Стерлинг и Волк. Среди медиков как ни странно Барт. Который сейчас играется очень замечательно. Монг и Травник. Снайперах топ это стрелок, скаут и кур. Неплохо тут велюр со своей стрельбой и накидыванием брони. Ну и конечно же вагабон. Шучу конечно. Какой вагабон? Конечно я говорю про бастиона. Бастион это новая имба в рандоме. И вот как раз против него нам и пригодятся те самые ракеты, гранаты, шумки. Ну и газ в принципе тоже подойдет. Пока еще не может народ его окандрить. Поэтому с бастионом у людей большие проблемы. Нужно так разобраться. Любое спецсредство которое может его подорвать можно обходить его с флангов, зажимать его в клещи, но на ближней дистанции лучше к нему не походить. Конечно неплохо авангард, но он бьется на ближней дистанции и не каждый сможет с ними совладать. Но как по мне, играя на авангард, если против вас оперативники и без брони, то они отлетают просто как семечки. Мой совет следующий. Лучший набор пати на данный момент это Рейн, Сварог, Барт и Стрелок. По моему мнению это топ команда для того, чтобы хорошо расти в ранг. Но это лично мое мнение. давайте немножко побомбим. Как можно было выпускать те же саморанки без, блин, наказания лидеров? Они же, блин, ливают скатов, которых всего-то надо было победить три раза для победы. А тут требуется аж 5 побед. И в, и в топе 9 каток. И они просто не выдерживают. И никакая награда их не удержит. Если тот балбес видит, что вы безбожно сливаете. Ему даже в голову не придет тащить игру и становиться чуть сильнее, как игрок. Им просто все равно. И все мы знаем, камбэки возможны. И делали с нами не раз. Ничего в этом страшного нету. Нет ничего прекраснее, чем вытянуть бой со счетом 4-0, даже, например, 4-1. Просто из этого счета сделать себе победный бой, это просто шикарно. И даже когда победа, поражение, победа, поражение, когда вы идете нос к носу и на последних секундах вырываешь победу, с зубами выгрызаешь, вот это настоящая игра, вот это настоящая прекрасная вещь. Это даже прекраснее, чем сыграть 5-0, потому что в победе 5-0 нет ничего интересного, это скучно. А когда ты грызешься за победу, вот это, по-моему, самая классная вещь. Если честно, народ уже, по-моему, подустал писать багрепорт. Я уже даже, если честно, перестал это делать. Видеть хотя бы какое-то минимальное ограничение, чтобы просто стало чуть меньше. Давайте уже быстрее допильте свои наказания, пусть Рандом просто вздохнет спокойнее. Потому что ливеров стало, по-моему, еще больше. Я сам прошел все стадии, хоть играл не так много, но сначала я пытался расти в рангов соло. И это было боль и страдание. Я познал всю боль и покатался на качелях с бронзой в серебро и обратно. Ведь играя с уроном в Сливаться потому, что вся команда накидывает по 200, максимум 300, это очень обидно. И только собрав команду, я начал расти в рангах. дошел до золота и явно буду в платье. А вот алмаз под вопросом, будет ли у меня на него время, ну и смогу ли я его добиться. Ведь алмаз это все-таки не хухрый-мухрый. Честно, мне ранги как режим очень зашли, и я бы вообще переделал столкновение в такой же формат. Но оставил бы бой до трех побед, как есть сейчас. Это было бы просто шикарно. Я даже не сплотнул бы столкновение, где стояло и убивает всю суть режима. Для меня вообще странно, почему взлом менее популярен, чем с Нет, да, конечно, я понимаю, что взлом более требует к но все же, парни, хватит просиживать в на базах. Так вы не познаете всю суть игры и не станете лучше играть. От того, что вы сидите, лучше вы не играете. Да, вы, может быть, победили, но в чем смысл? Играть, если ты просто сидишь на базе и отстреливаешь противника. Хотя, может быть, я что-то не понимаю, и вы мне сможете это объяснить. Рангий теперь мой любимый режим. Есть несколько вариантов побед. Захват базы, который длится 7 секунд, плюс-минус. Убить всех противников или на крайний случай победить большинству выживших в твоей команде. Вариативность и ограничение по времени. Это прекрасно. И вот это вот все надо привнести в столкновение. А потом периодически подрубать ранки на личный зачет или на командный зачет. Будет все классно, но столкновениями карт надо переделать под систему ранга. В ранга хорошо то, что там есть еще хорошие награды. Помимо эмблемы, которая повышает твой ЧСВ, которым ты можешь похвастаться заходя в бой, можно еще получить Левиафана и много других вкусняшек. Тем там две дополнительные контейнеры, и пока неизвестно, что из них будет все-таки выпадать. Если как обычный контейнер, ну туда-сюда. А если что-то интересное, это уже надо в вот этом на посмотреть. Вообще, как вам новый режим и что вы хотели бы в нем поменять? пишите в комментариях, и не забывайте поставить этому видео лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий, и подписаться, естественно. А с вами был Димон и канал ВДВ стрим. Пока-пока, увидимся на поле сражений и в ранг.